Ну что, друзья, сегодня мы приступаем к тому, что мы протестим две трубы, которые у меня оригинальная стоит VRS или Scorpion, поправите меня, и точно также новенькую, которую я взял, называется CH Project. Вот у нас такой комплектик, труба. Он наши зажимчики, все новые пружинки. Может я старые оставлю, посмотрим.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 Это просто, я не знаю Сами напишите мне в комментариях, что вы об этом думаете Это вообще пушка Поэтому не забывайте подписываться на канал Прожимать колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео Также напоминаю, что есть спонсор Сам можете перейти, посмотреть, ознакомиться И выбрать для себя доступный вариант Дальше больше, скоро увидимся